Аруда Билля имна Шайтани Радим Бисмилла Сура Ясин является мекканской. она была неспособна по причине того, что неверующие говорили поистине Мухаммад не пророк и не посланник он ведь сирота Абуталиба. Он даже в школу не ходил и не получал знания от учителя. Так как же он станет пророком? Эти слова Всевышний отверг и не спаслал данную суру, где он клялся, что пророчество его истинно. Он говорил, о Мухаммад, не обращая внимания на их отрицание твоей миссии. «Поистине я свидетельствую, что ты из посланников». После ниспослания Суры Ясин стала кораническим доказательством и свидетельством пророческой миссии пророка Мухаммада асалям, и без сомнения стала сердцем священного Корана. Пророк Мухаммад, миром и благословение, в одном из своих Изречение сказал, У каждой вещи есть сердце, сердцем Корана является сура и асин. Кто будет ее читать, там, во Всевышний Аллах, запишет Салаб за десятикратное чтение Корана. Про эту суру есть несколько высказываний Пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи. В одном из них сказано что Всевышний читал в суре и «Ясин» еще за тысячу лет до создания небес и земли. Инна Аллах Та'аля قرأة «Таха» и «Ясин» قبل أن خلق Адама بألف عام فإذا سمعت الملائكة قولوا «ТУБА! ТУБА ЛИ УМММАТИН!» И когда услышали ангелы, они сказали «Слава!» «Слава общине Мухаммада», которым были неиспосаны эти две суры. «ВА ТУБА ЛИ АЛСУНИН! ТЕТАКАЛЛАМУ БИХАДА!» Слава тому, кто будет распространять их. Слава языку, который будет читать их. И слава тем, кто носит это. Поэтому, аль хвала Всевышнему еще раз и еще раз за то, что мы являемся общиной пророка Мухаммада, мирами благословления, и мы выучили суры и аяты. Хвала Всевышнему Творцу за это. В другом хадисе говорится, что поистине обитатели рая не будут читать ничего, кроме сурой «Талга» и «Ясин» и сурой «Ар-Рахман». Также пророк Мухаммад Мустафа вассалям, сказал, что любой мусульманин или мусульманка, который находится при смерти, если возле них будет читаться эта сура, то за каждую букву Всевышний Аллах будет мне посылать 10 ангелов, которые будут вставать перед человеком рядами, будут делать за него мольбу и просить прощения за него у Всевышнего Творца. И они будут свидетельствовать о его чистоте и вместе с людьми будут читать ему джена за намаз, заупокойный намаз. Пророк Мухаммад Мустафа призывал нас чаще читать ее и говорил, «Читайте больше эту суру, ведь в ней есть много особенностей». А в толковании этого изречения говорится, что если голодный с искренностью прочитать эту суру, то Всевышний накормит его из своих благ. И если прочитает ее тот, кто боится чего-либо, то Всевышний Аллах снимет с него все страхи и волнения. Если ее прочитает бедняк, то Всевышний поможет ему распадеться с долгами. Если ее прочитает нуждающийся, то Аллаху Та'аля решит его проблему. Кто прочитает ее утром, тот будет находиться под защитой Всевышнего Аллаха до вечера. И в любом городе, где читается или объясняется данная сура, Всевышний Аллах от уважения к ней будет снимать с них бедой, проблемой, болезней. И тот, кто будет читать ее ночью, тот будет под защитой всемогущего Аллаха до утра. Если она будет читаться над покойником, то ему будут облегчены наказания, если он был их достоин. Иначе его душа будет испытывать еще больше наслаждений, так как могила является садом из садов рая или ямой из ям ада. По поводу слова «ясин» есть пять мнений. Некоторые ученые Муфасиры говорят, что «йасин» означает я инсен, о человек. У арабов принято брать по буквы из каждого слова и пользоваться ими. Поэтому говорится, что от я, что на русском означает о, то есть «не неда, обращение была взята буква «е». А от слова «инсен» «человек» была взята буква «син». И в результате получилось е «о-человек», подразумевая при этом «пророка», то есть о Мухаммед, Ведь далее говорится «иннека ламинал-мурсалин». Поистине ты являешься непременно из числа посланников. По мнению других ученых, Ясин означает ⁇ О лучший из посланников ⁇ Третья группа ученых говорит, что Ясин является одним из имен священного Корана. Четвертая группа говорит, что Ясин одно из имен. Всевышнего Аллаха. Пятая группа ученых утверждает, что Ясин является названием Султана. В серии Истар Абадий говорится, что у Всевышнего Аллаха есть 4000 имен. Тысячу из них не знает никто, кроме самого Аллаха. Еще тысячу знают и ангелы. Тысячи имен написано в лёху Махфус, махфуз доска судеб. И оставшиеся тысячи, 300 упоминаются в книге Теурат, 300 упоминаются в книге Инджиль, 300 в книге Забур и последние сотни упоминаются в Священном Коране. 99 из них открытые а одно имя Всего, всемогущего Аллаха скрытое. Это имя самое великое и его называют Исма Аразам. Вот пять мнений по поводу Ясин. Аллах Аулем. Аллах лучше знает, что из них более достовернее это Мнение ученых, которые опираются на хадисы изречения, например, по поводу мнения, что ученые сказали, что ясно это имя пророка Мухаммеда это не просто мнение ученых, это взято из хадиса. «Аран Мырнаху, я Мухаммад, далилуху, говоруху. Бадуху, иннак лмена Мусалин, в Филя Хадиси, инн Аллаха смани би сабге асма. В этой сегуритса, весь Аллах назвал меня семи именами. Мухаммад первое, Ахмед второе, Таха третье. Ясин, 4, Эль Музаммиль, 5, аль – Шестое, Рабдулла, 7. Вот в Хадисе Пророка говорится: семь имен есть у последнего пророка. Им Аллаха Самани Асма Мухаммед, В Ахмад, В Талха, В Ясин, وَالْمُزَمِّلْ وَالْمُدَّفِّرْ وَعَبْدُ اللَّهُ Вот этот хадис является доводом, что, возможно, Ясин — это, в данной суре имеется в виду имя пророка. Что же, что же касается ученых, которые сказали, что в данной суре Ясин — это имя Аллаха, это тоже не просто мнение, на это есть довод. Ученые приводят «Ан-на-али-я радаллаху ангу кэн-и-я-кулю я каф-ха-я ай-н-сад я хам-им я хам син каф то есть Двоеуродный брат, зять пророка Али, Радалагангу, обращался ко Всевышнему Аллаху и говорил «Я кафе я «О». Далее перечисляется пять букв. И в другом Али Радалагангу говорил е yeah, о» обращается ко Всевышнему Аллах и говорит «ХАМИМ РАЙН СИН КОФ». Это послужило доводом к тем ученым, которые сказали, что, возможно, в данной суре ясен имеется в виду это имя всемогущего Аллаха. Если кто-то спросит, в чем мудрость, что Всевышний Аллах начинает некоторые суры из отрезанных букв – что по-арабски называется Хуруфуль-Мукаттара, отрезанной буквой. Данные аэта называются также как Муташабихет, скрытые, имеющие переносный смысл, в отличие от аятов, которых мы называем мухкемет, открытые, ясные. И вот в толковании говорится шейх ибн Нурудин. Во реда шейх Нурудин говорит, что у Посланника Аллаха было спрошено «Ан Сроариль Матешаби Тайны. В чем тайна аятах Матешаби бихет, Менял хоров. В частности букв, которых мы видим в данной суре, например, Ясин две буквы. В чем тайна? на что посланник Аллаха Мухаммад Мустафа, алейхиссалату вассалям, говорит, «Хия мин асрари л-махаббати байни Это тайна любви между мною и Аллахом. И тогда у пророка было спрошено, «Халь ахад? Знает ли об этом кто-либо?» На что пророк Мухаммад Мустафа саллиллаху алейхи сказал «Ва ля джадди Ибрахим алейхи салям не знает его дед мой Ибрахим алейхи салям «Хия мин это одна из тайн всемогущего Аллаха и не достигнет его Наби юн Мурсалун ни один посланник, пророк, малику мукарабун, и не достиг этой тайны Ни один ангел, приближенный, никто не достигнет, и даже ангел Джабрель, алейссалям, об этом не знал. В Хадисе говорится, что когда пришел ангел Джабрель Иссалям, когда были неспосыны Аяты, Бисмилахи рахмани Рахим, Каф -ха -я -ра Сад. И ангел Джабрал алейссалям говорил, кеф. Ангел говорил, кеф, на что Пророк отвечал ему Алимту, я знаю. Ангел говорил. Пророк говорил Алимту, я знаю. Ангел говорил «Я», yeah. на что пророк отвечал «Алимту, я знаю». Ангел продолжал, говорил райн, Наш пророк, алейхиссалит вассалям, говорил «Алимту, я знаю». И ангел говорил «Сад», на что пророк отвечал «Алимту, я знаю». После чего ангел Джавреля сказал «Кейфа алимта, ма лам «Как ты знаешь то, что я не знаю?» Вот из этого изречения мы видим, что Мухаммад Мустафа, алейхиссарату ассалям, знал. Другие пророки, посланники, ангелы, даже приближенные ангелы об этом не знали. Но последний пророк знал эти тайны. Тайны хуруф мукатара, отрезанных букв. В Коране Паким. В буква может быть союз, но в данном случае В это не союз, а касем. Касем означает клятва. То есть, когда мы видим букву Вау, мы обычно думаем, что это Адам Вэхава, то есть Адам и Ева. В означает союз И. Хэм, как, например, в тюркских языках. В означает союз И. Но в данном случае это клятва. То есть одна буква выражает слово как «клянусь». Всевышний Аллах говорит «я клянусь». Этот смысл... Весь смысл Я клянусь выходит из одной буквы. Поэтому мы не говорим уэ переводится клянусь. Ведь Уэ это буква, а буква не переводится. Поэтому говорим, Уэ имеет значение клятвой, и смысл Я. То есть Всевышний, Всевышний Аллах говорит, Я клянусь, чем ал кур ан. Кораном. Я клянусь Кораном. Далее идет. Сайфат, свойство. Каким Кораном? Хаким. Мудрым. В котором есть мудрости, в котором нет упущений и противоречий, и Кораном, в котором содержится доказательства. Всевышний Аллах говорит, я клянусь Кораном мудрым. «Инна каламинал-мур-салин» «Инна» «Поистине» Или «Воистину К. «Ты» «Поистине ты» «Ля» «Если будем тянуть» «Ля» «Это будет отрицание» «В данном аяте» «Ля» «Без протяжения» «Означает» Усиление смысла, то есть непременно. Воистину ты непременно миналь мурсалин, из числа посланников. Если же мы будем тянуть ля миналь мурсалин, то смысл изменится будет. Ты воистину не из числа посланников. Поэтому здесь надо обратить внимание. Ля миналь мурсалин, без протяжения то есть без меда. да, запоминая, что ля, буква лям, ля означает та'кид, усиление смысла. Усиление того, что пророк непременно является из числа посланников. «Аля сират на пути». В прямом подразумевается религия, шариат, которая ведет в рай, приближение ко Всевышнему Творцу, к достижению довольства всемогущего Аллаха и Наслаждением и главные лицезреть Всевышнего Аллаха в раю. То есть, але мустаким» перевод о Мухаммед, поистине ты, непременно являешь из числа посланников Аллаха и Твоя религия, религия истины и мира а религия неверующих — это ложь. И если скажут, что Всевышний данные клятвый клялся о том, что Мухаммад из посланников, если скажут, что Аллах адресовал ее неверующим, говоря, чтобы они приняли пророчество Мухаммада, а они ведь все равно не приняли, или же, если скажут, что Аллах адресовал ее мусульманам. А ведь они приняли пророчество и без клятвы. Вопрос, зачем? Всевышний клялся. Ответ. Аллах клятвой хотел усилить значение аятов. Это клятвой для отрицающих. То есть клятва является одним из способов усиления значения сказанного, и из за этого это мы видим положение, уровень пророка среди остальных пророков, которые были до него. Есть и слово Тензиль. Читать как написано в Священном Коране. По имаму Расым. Мы знаем, есть имамы. И наш имам по чтению Корана является имам Расым. Риваят Хавс. То есть передача от его ученика Хавс. И если мы читаем согласовкой Фатха, Тензиля, то его Фатха будет образован от удаленного глагола. И смысл будет следующим. Читай Неспосланное великого. То есть о Мухаммед читай неспосланное от могущественного милостивого. То есть фатха означает дополнение тензиля. В этом случае смысл будет о Мухаммед читай неспосланное. Если же слово Тензиль будет, будет читаться с даммой то есть «тензи-лю». В этом случае это будет «хабар», то есть «сказуемое». Мы знаем есть подлежащее, есть «сказуемое». «Муптеда» и «хабар». Оба являются, оба являются «марфу», то есть «падеж именительный», окончание с «даммой». Если читать «тензи-лю», то это означает, что это сказуемое, а подлежащее удалено, удалено подлежащее и смысл будет: этот Коран не послан тебе посредством ангела Джабраиля от Аллаха всемогущего милостивого для преклоняющихся. Так читай же Коран о Мухаммеде. Для отрицающих его, пока они не услышат мое слово и не будут бояться их сердца, и они не придут к справедливости. Таким образом, если фатха мы сказали дополнение, если дамме, то сказуемые. Два варианта мы видим в аяте «Тензи лаль ази зир Литун, 0, каум, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ты 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Первое – это «Нафи», то есть отрицание. «Чтобы ты предостерег народ, людей, которых...» «К предкам которого долгое время не приходили Посланники от Аллаха». «Чтобы ты увещевал народ, к предкам которого...» Долго время не приходили посланники от Аллаха. На унвира. Не приходили, не увещевали. Но если посмотреть на второе значение, то на может быть исме-маусуль аллади в значении. То есть, чтобы ты увещевал народ предкам которого приходили посланники от Аллаха. Приходили. Но они упустили возможность принять иман. Вот два значения. Здесь также есть обращение «О, Мухаммед! Мы не спаслали тебе этот Коран для того, чтобы ты призывал им тех, кто не услышал слова». И также послом «Аль-Каум» — народ, подразумевается племя Курайш, так как к ним со времен пророка Исмаила, алейхиссалям, не приходили ни посланники, ни пророки, и они не знают ни религии, ни шариата. «Фахум гафилюн» — говорю Всевышний Аллах, «они не знают гафиль». Гафлет в не только незнание, но и также невнимательность, и небрежное или же беспечное отношение. То есть не замечать, упускать. Поэтому вот второе значение, что пророки к ним приходили, но они упустили. Первое значение — пророки не приходили. Вот таким образом мы разбираем частицу «МА» В аяте «МА УНЗИРА» «АБАУХУМ ФАХУМ ГАФИЛУН» «ЛАКАДА ХАККАЛ КАВЛУ АЛА АКТАРИХИМ ФАХУМ ЛА ЮМИНУН» Воистину Хаккаль Каулю сбылось слово. أكثرهم, относительно большинства из них. Фегун, но они يؤمنون, не уверуют. Под словом аль-каулю слово имеет в виду наказание. То есть большинству из них будет наказание так как Всевышний Аллах знает что из племени Курайш большинство не уверует в Аллаха Аллах знает и не примут пророческую миссию Мухаммада алейхиссаляту вассалям форма обращения данного аята для обозначения усиления доказательства, но не для призыва принять веру. Так как Всевышний Аллах знает то, что они не из числа верующих. Знает, но не заставляет отказаться от веры. Знает, что они примут решение и будут без веры. Инна джаральна фиарана кехим арлалалан фахия и лал эвкони фахум мукмахун. Инна джаральна. В мы наложили фиарана кехим на их шей арлалалан. А а ковы до самого подбородка. Фахи или мукмахун. И их головы задраны. Поднявшие головы и опустившие глаза. Так как цепи которые, привязанные к их шеям, не дают им возможности опустить голову. Голова стоит высоко. В данном аяте есть уподобление тех, кто не верует во Всевышнего и возгордился кибр тем, кто наложили руки себе на шею, подняли к небу глаза, но ничего не видят. Есть также мнение, что здесь весть о состоянии неверующих в аду. мы <звы> Создали перед ними и позади них преграду. Прикрыли их, и они не видят. По одному из риваятов данный аят был неспособен про Абу Джахля и его друзей из племени Бани Махзум. Абу Джахль поклялся, что если он увидит, что Мухаммад молится, то он его голову разобьет камнем. После этого, когда он увидел пророка молящимся, он взял камень, чтобы ударить его. И когда он поднял свою руку, она застыла на уровне шеи. А камень прилип к руке так, что даже силой его невозможно было отлепить. Когда... Абу-Джагль вернулся к своим друзьям и рассказал им о случившемся. И один человек из племени Бани-Махзум встал и сказал, «Я его убью этим камнем». И когда он подошел к месту, где пророк Мухаммад Мирима читал молитву, совершал намаз, и захотел бросить в него камень, его глаза перестали видеть» продолжая при этом слышать его ушами. И когда он вернулся к своим друзьям слепым, они спросили его, «Что ты сделал?» Он ответил, «Я не видел его». «Я не видел». Хотя продолжал слышать его голос, и было между нами нечто напоминающее дикого быка, и я боялся, что он меня съест. И после этого... Где бы ни захотел Абу Джагли навредить Мухаммаду алейссалям, он его не видел. Согласно другому Мариваяту, данный аят был неспосон про группу курайшитов, когда они увидели пророка и его сподвижников, сидящих возле двери Карабы, и сказали друг другу, давайте мы возьмем их, отведем на гору Абу Гбис. И убьем его. А тех, кто не согласен с его религией, отпустим на все четыре стороны. Если же они будут противиться, убьем и его, и тех, кто с ним. После того, как они договорились, они к пророку Мухаммаду, но ничего не смогли сделать, так как Всевышний Аллах создал перед ними и позади них преграду. И согласно еще одному ревояту, данный аят был не способен про мушериков. Однажды они собрались на собрании, и один из них встал и сказал, «Если я увижу Мухаммада, то я сделаю ему так, так и так-то, так-то». И когда после этого он пошел к пророку, чтобы осуществить задуманные, и встал возле него... Посланник Аллаха прочитал этот аят до слов ⁇ Ла Юба взял песок, бросил его на их лица и бороды и прошел между ними. А они ничего не заметили. Подобный аят есть, связанный с молодыми парнями, каждый из одной племени, которые окружили дом пророка и в доме остался... Али и Пророк, читав данный аят, лаюб сирун вышел из дома и прошел между ними. История связана с сатаной, когда он в виде старика пришел в дом, где планировали убийство Пророка. Он не знали как, думали будет кровная месть. Курайшиты будут мстить. И вот сатана в виде старика дал им совет. И тогда они выбрали с каждой племени одного человека и пытались сделать свое мерзкое дело. Но им не удалось. Пророк спокойно вышел из своего дома и ушел. Перед ними и позади них была преграда. И они не видели пророка. «Им все равно, предостерег ты их или не предостерег, они не уверуют». Всевышний Аллах знает, что они не примут веру, не примут ислам, не уверуют, умрут в таком положении и войдут. Вот. Хафазан Аллах можешь увещевать только того, кто последовал за упоминанием. Так обрадуй же его вестью о прощении и щедрой награде. То есть, о Мухаммад, твое увещевание Кораном даст пользу только тому, кто уверовал в Аллаха и в твое пророчество. Тот, кто последовал за предписаниями Корана и твоими изречениями, поминал Всевышнего сердцем и языком, хотя при этом он не видел его, Аллаха, или боялся его наказаний, хотя не ощущал их, так обрадуй же. Обрадуй же у Мухаммад тех, у кого есть эти качества». Ахсой Поистину, мы оживляем мертвых и записываем то, что они совершили, и то, что они оставили после себя. Каждую вещь. Мы подсчитали в хранимый скрижали. Ля То есть, Всесьян Аллах говорит, мы оживляем мертвых в могиле для того, чтобы ответили перед ангелами Мункер и Накир. По мнению некоторых ученых Муфасиров, слово «а ⁇ Эферахум ⁇ означает шаги по дороге в мечеть. Ибн Аббас так говорил про причину неспасания данного аята. Одно племя из ансаров пожаловалось пророку о том, что они хотят построить дом возле мечети. После этого и был несползан аят, говорящий, что «мы записываем то, что они делали, и их шаги». После этого стало ясно, что… Тот, кто идет к мечеть издалека, получает больший салаб. Про это также высказывался пророк Мухаммад, мир ему и благословение. Не рассказать ли вам про то, с чем Всевышний Аллах исправляет ошибки исправляет ошибки и поднимает достоинство? Омовение макрухов и множигов к мечети и ожидание намаза, После намаза. Это влияет на исправление наших ошибок и на разрушение уровня. В одном из хадиса пророка было сказано. Больше всех слова получают те, кто живут дальше других от мечетей. И тот, кто ожидает намаз после намаза. В одном из тавсиров сказано, что слово «эферокум» означает «хороший пример», которому следуют и после их смерти. Про это также был сказан хадис. «Кто покажет хороший пример, тот получит за него вознаграждение и вознаграждение за то, что это делают другие после него, и ничто не убавит их вознаграждение». А кто покажет плохой пример, тот получит ответственность за это дело и за тех, кто делает это после него, и ничто, и ничто не убавит его ответственности. Пусть Южний Аллах даст нам силой быть стойкими в исламе. Аминь.